Друзья, у меня сегодня замечательный гость Это Филипп Гузинюк Из Санкт-Петербурга, да, вроде ты? Да вот, Партнер института коучинга Плюс у тебя есть программа, как она называется? Счастье в деятельности Да, счастье в деятельности а Филипп это не просто человек, который, которого я где-то нашел в интернете И мы познакомились Это человек на прошлом модуле в Сколково он преподавал и рассказывал очень крутые вещи про то, как оставаться в состоянии потока, что влияет на эффективность предпринимателя. Насколько я помню, вы задавали вопросы в комментариях и говорили о том, что Дима, надо эту тему раскрыть поподробнее. Поэтому сегодня Филипп с нами. Филипп, привет! Спасибо тебе огромное привет. за то, что ты выделил время. Расскажи, пожалуйста, что такое состояние потока у предпринимателя? Состояние потока – это когда ты на волне. Это когда вот Каждое движение, действие, мысль, решение как бы вытекает одно из другого. Когда ты как будто бы знаешь, вот как вот договориться с кем угодно, о чем угодно. Когда ты как будто бы вот свою компанию, если это ваша компания, ты как будто чувствуешь ее кожей. То есть ты принимаешь решение быстро, интуитивно и четко. Когда тебя прет. Да? Тебя прет, а большое количество энергии, ощущения. Но есть большая разница между потоком и эйфорией. Mm -hmm. вот там эмоции, вот это все, да? Поток он безэмоционален. Там тотальная концентрация, полное погружение. вот Состояние снайпера перед выстрелом от состояния потока, состояние танцора, который сложнейшую крутит в вот эту самую в то фуете, да, если там балерина, и она вот полностью в этом состоянии. Когда вы на своей волне, да, то вы за день успеваете столько, сколько за неделю в обычном состоянии. Это вот важно. Что... И все это происходит вот так. Это, это происходит просто, как я понимаю. Это, очень важно, что. Вот Критерии, были вы в потоке или нет как понять да что вы сделали что-то очень сложное чего вообще непонятно как в обычном вот вы бы сделали при этом вы не устали а как бы оно как будто само получилось uh -huh. вот ощущение, что чтобы как вот такой двойной подарок я и кайфанул и интересно было яркая жизнь краски яркие очень часто время замедляется в потоке как бы, да вот ощущение что гораздо больше воспринимаешь точнее чем чем обычно краски яркие у мира вот. и при этом очень большой. Угу. Что то, что очень важно, что в потоке вы гораздо быстрее учитесь. То есть вы, вам не нужно запоминать, не нужно записывать, просто шанс вы впитываете и тут же переводите в практику, тут же как будто я только с пообщался, я уже звоню, говорю, как что нужно делать. Да, да, да. Это вот история. Люди, которые хакнули этот геном потока, разобрали, как, как туда входить, как туда попадать, да, они очень быстро растут. Это экспоненциальное такое очень, ну, прям вот развитие по, по очень крутой. Ну, ты можешь дать какие-то советы, ну, и рассказать о том, как быть в потоке, как туда попадать? А у нас очень короткий формат, это там, моя Можно проблема. очень быстро, да. да. Это моя проблема, потому что изучаю 8 лет эту тему, там куча-куча бы, инструментов, но вот одна из них, которая, эта вот, практика, которая мне кажется валидная, вся фишка в том, чтобы услышать себя uh -huh. и научиться у себя же туда входить. И вот для этого есть разные практики. Одна из них называется коллекция состояний. Потому что мы бываем много в потоке. Вот ты говоришь, да, ты почти что живу там. Да, да, да, я прям смех. чувствую это. Угу. вот когда я с визори общаюсь с людьми, как-то вот делал какие-то проекты, я там, да? Вот, но они приходят и уходят. Состояние это очень такое, как бы, да, это очень, ну, неосязаемая штука. Угу. Вот, и есть такая практика, как их приземлять. Вы прямо сейчас берете, да, там, в чате или вот в телефоне, мы можем с тобой взять телефоны, да? Нужно нажать на плюсик и, да, вот, создать заметку, которая называется «Коллекция состояний». Угу. Коллекция состоянии. Uh -huh. а, и у вас такое как бы вот задание будет, да? Нужно делать три вещи. Первое, нужно поймать состояние. Uh -huh. То есть вспомнить момент, когда ты был в потоке. Есть, ну, например, да? Когда вот там мы сейчас общаемся, я в состоянии потока нахожусь, потому что, вот ну, вот, какое-то такое ощущение легкости, какой-то вот есть, куда интересы, да. вот настроились на волну, да? да? Или там вчера ты выступал на пять тысяч человек, да? да? Вот это вот, вот, было как будто просто вот на вот, да, это оно, да? Или там ты какой-то писал там текст, у тебя было, у тебя не получалось, сказалось, что это полная хрень, а потом вот по потекло, как бы, да, да, и да, да. ты пишешь, вот статья, как бы она написана до конца, да. Угу. Или на ринге ты выходишь как бы в спаринг жесткий, понимаешь, что вот сегодня оно какое-то все, оно прям, да, вот ты просто, ты как бабочка танцуешь, ляжь, как пчела, вот эта вот штука, да? Это вот, круто. Как, конкретную ситуацию вспомнить, да, вот я на ринге, или там, прямо пишем у себя, да, я пишу там, да? Вот разговор, разговор в чайхане, да? Вот. То Кон есть конкретная прямо а, ситуация. Вторая штука, вот, вот дать ему имя, назвать. Даже... кто-то может там сказать, что это инсайт, там, или что это в там или что-то такое, да? Да. Вот, говорящий, как это, как у Губерлик, Собакевич, вот говорящую фамилию ему дать, да? Uh -huh. вот. вот. для меня состояние, которое сейчас я вот испытываю, это состояние как на одной волне. Uh -huh. Да, вот такая одна волна, это мое название этого состояния. <с harina> да. да. я пишу себе название, да? Одна, одна волна. Да? А дальше нужно быть очень нескромным и ответить на вопрос, какой мой талант, какая моя способность а, создает это состояние и эту ситуацию. Почему в разговоре сейчас там, да, вот с, uh -huh. с Димой да, я могу настроиться на эту волну и быть в этом вот потоке? Да, поэтому вот я бы тут написал талант, который есть у Димы, uh -huh. который ему очень помогает в работе с людьми наверняка. Да? Uh -huh. Способность чувствовать людей. Uh -huh. тут ты не просто меня слышишь, ну да-да, тут он не прав, тут как бы его можно подкорректировать, тут отдельные uh -huh. да, да, да, вещи, какой, не, ты в контакте находишься. Да, да, да. как бы, ну, это как такая какая-то там груз, грузинская вечеринка. Ну как бы, uh -huh. да, какая-то такая тема, я тебя вижу. Эта история uh -huh. возникает. Да? То есть назовите свой талант. Да? Допустим, в нашем случае я тоже там, через это делаю. Настройка, настройка на человека. И вот если вы начнете с этой практикой работать в течение недели, у вас будет такой челлендж. Нужно найти там, 30 состояний потока угу. и посмотреть, какие таланты за ними стоят. То есть у каждого состояния оно свое, да, и оно возникает в абсолютно разные моменты жизни. Да. да. И если ты, ну, если ты собираешь эту коллекцию, то ты ты как бы протаптываешь тропинку в это состояние, ты уже знаешь, как ты туда входишь, ты это исследовал. Uh -huh. У тебя появляется шанс, когда ты сейчас с кем-то говорить, не просто говорить как бы в формате, ну как бы расскажи, да, а войти в эту одну волну и настроиться на нее. Uh -huh. У тебя целая сфера жизни, которая, как правило, от всех скрыта. Ну, там, кто глубоко исследовал, как он настраивается на вот удачную сделку, например, uh -huh. на сложный разговор, yeah. на большое выступление, на сложное какое-то решение. Да? Вот эта коллекция, она потом помогает войти туда, потому что я знаю, как это делается. То есть человек может все равно описать несколько таких состояний, да? да. И от чего они были, от чего они зависели и где они происходили, да? да.